Всем привет, друзья. Движуха на Кусама парачейнов э, продолжается. Движуха на Полькодот только начинается. В связи с этим я решил записать гайд такой э, полезную информацию о парачейнс-инфо, откуда черпать и где постоянно следить за новостями об этих самых парачейнах и много-много-много информации, которая вам пригодится, если вы будете участвовать в этих самых парачейнах. Есть много сайтов и полькодотком, по-моему, и полькодотком, polka... JS, в общем, есть куча источников, откуда черпать информации, Но вот здесь, я считаю, самый такой интересный, быстро обновляемый ресурс, которым пользуюсь я и решил вам также записать подробное видео, как им пользоваться. Кому это интересно, присаживаемся, погнали. А перед тем, как начать, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Все равно информация, одна из первых, попадает сначала сюда, на то, где я зарабатываю и на чем. А потом уже я транслирую это все дело на YouTube. Поэтому, кому интересно, welcome. Итак, Parachains Info. Мы на главной странице, нас встречает вот, собственно, то, что вы видите на экране. Да, слева у нас идут новости по проектом различным, ну и с правой стороны у нас идут ивенты. Total Project здесь пишет, что 153 проекта, которые хотят участвовать парачейных, да, и здесь мы видим, что есть информация на кусами, на Polkadot еще нет, потому что только 11 ноября начнутся парачения на Polkadot. Может, когда вы смотрите видео, уже здесь будет информация и на Polkadot. Что здесь за информация? Здесь мы видим, давайте слева направо пойдем, что у нас уже занято 12 слотов, то есть выиграно парачейном. Здесь видно, что у нас было 9 краудлонов. И здесь мы видим, что у нас идут сейчас 12 аукцион. Здесь у нас пишется то, что... 26% всей кусами да, от максимальной эмиссии уже залочено в краудлоны. То есть мы с вами говорили, что чем больше кусам залачивается, тем больше и хорошо влияет это на цену. То есть всего залочено 2,57 миллион кусам. На общую сумму по этой цене практически на миллиард долларов. Соответственно, чем больше дальше будет идти движуха, тем больше проектов, чем больше будет лучше Кусама, тем больше будет сказываться это хорошо на цене. То же самое вы здесь увидите, когда начнутся парачейны на Polkadot. Также сразу здесь, вот смотрите, слева есть вкладочки, да, вы сможете нажать, например, отфильтровать. Если нажмете Parachains, то вы здесь увидите проекты, которые стали уже там парачейнами. Здесь, если вы выберете Action, вы увидите здесь проекты, которые уже готовы и полностью настроены и ждут только то, чтобы выиграть парачейн и быть тем самым в сети Polkadot или Kusama. Ну а Kusama или Polkadot там, да, вы вот здесь вкладочкой можете себе пометить. Ну, Polkadot еще нет, а вот Kusama уже информация вся есть. Также здесь можете нажать white лист и увидеть, какие проекты Например, вот если на Polkadot скоро начнется движуха, какие проекты уже можно зайти в whitelist, ознакомиться с информацией, может первым проходимцем, как всегда, будут какие-то интересные плюшки, поэтому тоже вкладочка такая полезная. Здесь по проектам, да, если все проекты нажать, мы по категориям можем выбрать, которые там DeFi, да, которые Bridge, которые там мосты, которые там Gaming, э, которые там вот NFT, к примеру, нажать. И сразу оно вам фильтрует те проекты, которые вам, к примеру, более-менее интересны. Вот это General основная вкладочка. Здесь сразу видно, видите, проекты, которые, ну, как мы здесь видим, уже функционируют. И некоторые проекты, по которым есть даже цена, и они торгуются на бирже. Вот видите, к примеру, корура цена там 7.38. Вот в Network еще цены нет, то есть не было листинга. Здесь количество грантов написано, какое там получен тот или иной проект. Здесь количество инвесторов у того или иного проекта. Видите, в Корруру самый большой 32, там Шайден 22, ну и так далее. Ну и здесь GitHub. Кто там технической частью занимается, кому интересно, можете нажать, ознакомиться и почитать. Здесь вот эти штучки, когда вы... Нажмете звездочку, проект, который вас интересует, он попадет в вас в white -list, где я дальше подробно покажу вкладочке, как удобно э, черпать оттуда новости именно по тем проектам, которые вас интересуют, чтобы ну, не смотреть все вот эти, да? а именно те, которые вам нужны. Дальше нажмем вкладочку токен, здесь тоже очень удобно, видно сразу по некоторым проектам, которые уже есть на бирже, есть цена, также есть информация какое максимальное количество токенов и какое количество токенов циркулирует на рынке сейчас капитализация рыночная да и трейдинговый объем то есть суточный объем насколько монета торгуется в сутки дальше аукцион вкладочка мы видим опять же таки сколько максимальное количество токенов и сколько в рынке и также количество токенов процент которые выделялись на аукцион. Ну и здесь также показывает, на какой срок количество ваших кусам было э, залочено, да, заморожено, то есть на 48 недель. Ну и вкладочка Social дает вам понять, какие из этих проектов более социальные, да, за которыми больше всего наблюдает. К примеру, там Корура в Твиттере 90 тысяч читателей, берем Шайден 42 тысячи читателей, ну и так подряд. Хала Нетворц – 112 тысяч. Также есть их телеграммы, ну и Reddit. То есть, я думаю, это тоже вкладочка полезная. Далее переходим на основную, и здесь самое интересное уже начинается когда мы нажмем на тот или иной проект, который нам интересен. Вот, к примеру, давайте нажмем на Каламари Network. Этот проект выиграл в слот на Парачейне Кусама предыдущий, что был. Вот вы на него нажимаете. И здесь у вас появляется такое окошко. Я бы сказал, здесь практически собрана вся информация по проекту, которая вам нужна. Вот, вот практически вся. Все, что вам нужно, это есть в этой вкладке. Во-первых, сразу в сети Кусама видно, что это Каламари Нетворк. А в сети Палькодот сразу, видите, пишет Манта Нетворк. То есть, кто будет участвовать в Палькодот, имейте в виду, что Манта Нетворк – это тот же Каламари, который был на Кусаме. Здесь информация про них. Здесь очень удобно, сразу можете перейти в их соцсети, естественно. Здесь показывается токен KMA, аббревиатура токена, которая будет. Ну и здесь вот эти полезные ссылки, прочитать их обычная технология, там белая бумага и все остальное. Дальше, здесь идет статус, видите, по готовности проекта, очень важно. Сейчас там тут будет, будем анализировать, то вот, вот эти все 4 позиции указывают на том, что Проект полностью готов и он запущен уже и выиграл слот в парочейне Кусама. Обычно, когда только проекты появляются, они на стадии теста. И если здесь уже Action, видите, этот молоточек тоже уже красным горит, то означает, что проект уже полностью функционирует и ждет просто, когда выиграет свой слот. Неважно на Кусама это будет или на Polkadot. Здесь мы видим, что в седьмом аукционе да, победитель был Коломари информация. Здесь он пишет, когда разморозится ваши куса, а именно это будет там, 5 августа 2022 года. И здесь это очень важная вкладочка Action Details. Когда вы нажмете на ней, здесь практически все расписано по проекту, по полочкам разобрано то, что вам нужно. Обычно здесь экономика и что с собой проект представляет. Ну, в общем, очень полезная вкладка. Дальше мы видим, сколько здесь было собрано КСМ, да, 218 тысяч, что в эквиваленте 81 миллион долларов. Здесь видим, контри... за контрибьютировало сколько людей, там 16 тысяч. Здесь мы видим, что они раздавали за один КСМ 10 тысяч своих токенов КМО. Здесь мы видим, что у них общее циркулирующее предложение 10 миллиардов, да, а 30% они выделили на аукцион. И здесь ниже также информация, они пишут, что они давали реферальный бонус 2,5% за человека, который там, вы пригласили, и 2,5% получали вы, как пригласивший и тот, кого вы пригласили. И сразу они давали, здесь вот пишется 34% Сразу давали после аукциона монет и 66% линейным разлуком остальные токены будут выдаваться. Ну обычно это делается в течение года, да, пока заморожена наша кусама. но Здесь пишет 8 викс, я не знаю, может здесь и быстрее. Я, к сожалению, в Calamari не успел участвовать, они так очень быстро собрали слот, что я в этот проект и не попал. Здесь очень полезная информация про инвесторов, здесь можете нажать открыть полностью. да. Здесь какие-то фонды, кто инвестировал в данный проект. Здесь также очень важная информация. Сколько партнеров у того или иного проекта. Это напрямую да, должно влиять на ваше решение, какие деньги сюда там занесли, какие проекты стоят за тем или иным проектом. Здесь вот какие-то актуальные скриншоты. Здесь также видосы про тот или иной проект. В общем, все-все собрано. То, что нам нужно. Здесь во вкладочке токены, если нажмете, опять же таки пишет, максимальное количество supply там 10 ярдов и на crowdloan выделено 30% процентов 3 миллиарда, ну и фабриатура КМА здесь вкладочка news, сразу можете тоже читать, черпать новости все, вкладочка и project, да, главное самое такое массивное, я думаю здесь все понятно и здесь немаловажная вкладка, которую я очень часто пользуюсь это аукционы во-первых, здесь сразу на главной странице вас встречает очень полезная информация особенно для новичков, и сразу вот отвечу, вот откройте вот эту вкладку When will I get my DOT KSM back? Самый частый мной вопрос, как и когда э, возвращается DOT или KSM, которые мы будем залачивать? Так вот, смотрите информацию. Polka DOT, если вы заносите в проект, латчатся ваши на 96 недель, да, практически 2 года. Кусама на 48 недель, то есть год. И проект, если выигрывает парачейн, то все-таки остается. Если проект не выигрывает парачейн, то в течение нескольких дней после окончания аукциона вас, ваши доты и CSM возвращаются. На вопрос, куда они возвращаются, возвращается автоматически на тот кошелек, через который вы заносили. Только дот.js. Поэтому вам никаких действий предпринимать не нужно. Надеюсь, с этим все понятно. Дальше вкладочка видео, здесь тоже очень полезные там статьи, но все, к сожалению, ну как, к сожалению, все на английском, я думаю, вам понятно. Поэтому, в принципе, здесь Google переводит все дословно, кому нужно, нажмете переводчик, с этим тоже разберетесь. Так, здесь вот статистику он покажет по проектам, которые там выиграли, да, и какие из них там более-менее прибыльные. Мы видим, что всех порвал Moonriver, да, это самое было выгодное вложение, сразу окупились и кусамы, и сверху получили, несмотря на то, что разлог был в только 30% от того, от общего объема, да, который там получили. Здесь ниже мы можем класть полка да, видим вот полка сколько 11 ноября скоро начнется, здесь уже есть валик листы, и здесь уже видны проекты, которые будут участвовать. Парачейнах. Ну вот сейчас идет Кусама. Вот можно здесь листать и смотреть, какие проекты выиграли аукционы. Виннер, да. И здесь вот видно, тоже много собирали, но не попали в первую пятерку. Базилиск, к примеру. И это там, к примеру, когда идет следующий слот Парачейнов, шестой, мы можем понять, что Базилиск у него должен выиграть. Вот как мы видим. Если закидывали до этого и чуть-чуть не, до, ну, не дотянул проект не выиграл то в следующем слоте парачейна вы должны понимать что видите вот базилист уже занял свое место и выиграл этот аукцион ну и сейчас идет аукцион 12 там 12-15 сейчас аукционы поменялось и они будут идти каждую неделю и каждую неделю у нас будет новый победитель вот 50 минут кстати осталось сейчас в любом случае пикассо выиграет 12 аукцион Здесь уже нет никаких сомнений. Отсюда тоже вы можете нажимать прям и черпать информацию отсюда, то есть без разницы. Здесь, когда вы нажимаете Join, да, к примеру, вот BitCountry, вы хотите законтрибьютить, вы прям можете с этого сайта нажать и попасть сюда в краудлон Он подключается к вашему кошелечку и заносите прям отсюда. Но обычно отсюда вы ничего, никакой бонус не получите, поэтому там блогеры какие снимают, к примеру, там, у меня там видео смотрите или у другого там блогера. Обычно э, те люди, которые уже занесли КСМ, им дается какая-то реферальная ссылочка. Поэтому под ней все равно выгоднее зайти, получить какие-то 2,5-5% сверху токенов, чем просто отсюда залететь и не получить ничего. Ну, это дело каждого, выбор ваш, поэтому решать тоже вам. Ну и дальше немаловажная вкладка э, «Investors». Здесь, во-первых, вы узнаете, какие инвесторы, да, фонды, одни из топов, Digital Currency Group, да, и видно сразу, пишет, какие проекты они инвестировали. PolyChain Capital, видите, да, Almeida Research, то есть видим Pantera Capital, Galaxy там. Coinbase Ventures, вы должны понимать, что вот эти фонды, особенно с вот этой вкладочкой топ, если вы видите этих топчиков, а если еще их и видите несколько э, в некоторых проектах, то уже должны понимать, что проект в любом случае имеет интерес и в него проинвестировали в него залаживает какой-то фундамент да и немало дается для развития особенно что касается денег поэтому больше есть вероятности что проект выстрелить ну и действительно будет работать сразу выстрелить да, или в долгосрочной перспективе неважно но вот э, вероятность в любом случае больше чем вот вы заходите а там ни одного топа и просто там один какой-то фонд или два, даже сами понимаете, это совсем разные вещи. Итак, следующая вкладочка News видео. Здесь вы тоже можете отслеживать любые там новости, там, видосы по тому или иному проекту. Также самое можете нажать, не знаю, что вас интересует. Алтаир, вот по нему нажали и все, поехали новости только будет по Алтаиру, если вам интересно. Здесь что-то тоже можно переключать, просто почитать новости. Артикль какой-то, видео, видите, ну, то есть все это можете листать, экспериментировать, выбирать, я думаю, здесь поиск вам понравится. Очень удобно, информации, реально, ну, очень много. Вкладочка event, это показывает календарь, какого там проекта, когда будет движуха. Здесь вкладочка watch list, то, что я говорил, видите, я нажал на звездочки, когда мы нажимали, где вот здесь. Вот, видите, желтенькую. И я себе собрал там white-list проекта, которые меня интересуют или в которые я там закидывал деньги. И вот здесь у меня по ним вся информация есть, последние новости, мне легко их отслеживать. Также я могу это сделать отдельно, там нажать на один проект и сразу последние новости будут по тому проекту, который меня интересует. Вот, собственно, такой обзорчик, друзья. Вот такой вот парачейнс-инфо. Я надеюсь, это видео было для вас полезно. Если да, напишите в комментариях, потому что я черпаю всю информацию про парачейнс -инфо. именно отсюда. Надеюсь, и вам этот сайт будет полезен. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.